Привет, YouTube! В сегодняшнем видео я собираюсь ответить на самые распространенные вопросы о солнцезащитных кремах, которые вы задали мне в Instagram, так как не все хотят быть как Марк Цукерберг. Я хочу помочь себе найти свой солнцезащитный крем, который поможет тебе защищать свою кожу и ухаживать за ней, при этом не выглядеть как Каспер. Я был бы рада, если бы ты подписалась на мой канал, подняла большой палец вверх. Это действительно помогает моим видео. Мы знаем, что солнцезащитный крем – один из самых важных и сложных этапов ухода за кожей. Так как солнцезащитный крем – белый, как глиняная паста, жирный и не всегда приятный на ощупь. Но есть несколько крутых солнцезащитных кремов из Кореи и других стран. И помни, использовать немного солнцезащитного крема лучше, чем вообще не наносить. Что же делать, если ты не хочешь быть Каспером? Так почему же средства с СПФ на коже такие белые? Все дело в диоксиде титана и оксиде цинка. Под микроскопом это белый порошок. Куча белого порошка. Вот почему так сложно сделать рабочую формулу. И вообще белый порошок большая проблема, сказал бы мое правительство. Я понимаю, это тяжело. Но благо на рынке действительно есть хорошие средства. Один из лучших увлажняющих кремов. Увлажняющий крем с СПФ 30 Juice Beauty. Мы с моей кожи с всегда боялись использовать масло, потому что забьются поры, будут новые высыпания. А этот крем отлично мне подошел, он действительно увлажнял, и когда я его хорошо достаточно втирала в кожу, я избавлялась от цвета гипса. Он сделан из органических ингредиентов, но если у тебя более темная меланированная кожа, он может тебе действительно не подойти, так как будет слишком белесым. У этого средства есть аромат, что нужно учитывать, но для меня он приятный. И опять же для меня самый важный критерий, чтобы средство было рабочим. Второе средство Make -Ram, Make -Ram, извиняюсь, если неправильно произношу, прикреплю его здесь. Конечно же ссылочки будут в описании на все средства. Его можно купить, например, L'Etoile, это SPF 50 без химических фильтров. И это достаточно важно, так как химические фильтры могут раздражать достаточно чувствительную кожу и жалить, например, такие открытые участки, как акне. А это средство с полностью физическими фильтрами. Оно похоже на лосьон, тонко ложится, и если у тебя сухая кожа, то, скорее всего, тебе захочется использовать под ним э, какой-то увлажняющий крем. Мы знаем, что люди недостаточно наносят SPF-крем, но это не из-за олени, а из-за того, что действительно сложно добиться SPF-крема того уровня, который указан на самом тюбике. Послойное нанесение солнцезащитного крема имеет преимущество. Важно понимать, что нанесение различных средств в СПФ не будет добавлением к конечной цифре СПФ. Например, сначала ты нанесла SPF 15, потом ты нанесла SPF 30, но это не будет в конечном итоге SPF 45. Так что не думай так. Но это преимущество и возможная компенсация тех областей, которые ты, может быть, пропустила. Кожа это не плоский лист, она текстурирована и при нанесении одного слоя солнцезащитного крема, даже при растягивании этого средства ты можешь пропустить какие-то участки. Я предлагаю нанести первый слой, он впитается и высохнет полностью, затем нанести второй последующий слой. Почему? Потому что если ты нанесешь второй слой, но не высохший первый слой, то он скатается и сделает проплешины. Отлично, но как насчет макияжа? Макияж наносится поверх солнцезащитного крема. Я призываю вас обратить внимание на декоративную косметику с SPF. Почему? Потому что когда ты наносишь макияж поверх SPF крема, всегда есть риск того, что ты удалишь SPF крем от трения или когда наносишь румяна или пудру. В косметике с SPF есть оксиды железа, это заставляет ее выглядеть коричневой и тонированной. Оксиды железа могут защитить тебя от длинных волн ультрафиолетового света, который в свою очередь создает свободные радикалы в твоей коже, тем самым разрушая ее. Если вы хотите видео с лучшими продуктами SPF в декоративной косметике или как наносить SPF поверх макияжа, напишите мне в комментариях. Один из самых распространенных вопросов ⁇ как наносить солнцезащитный крем и увлажняющий крем. И первый вопрос, который ты должна себе задать ⁇ а действительно ли тебе это нужно? ⁇ Во многих случаях солнцезащитного крема достаточно в качестве увлажняющего крема, так как он создает на коже пленку и препятствует а, тому, чтобы кожа теряла влагу. А это может помочь при сухой коже. В их состав чаще всего входят увлажняющие и смягчающие средства, например, гиавроновая кислота. Однако некоторые солнцезащитные крема действительно быстро впитываются или у некоторых людей сухая кожа. И тогда действительно не хватает солнцезащитного крема в качестве увлажнения. И тогда ты действительно можешь нанести сначала первым слоем увлажняющий крем, но с оговоркой, что ты действительно хорошо дашь ему впитаться. И тогда уже наносить второй э, слой уже SPF крема. Есть много кремов, которые содержат в составе своем силикон. И если на такой силикон нанести минеральный водостойкий солнцезащитный крем, то, конечно, будет противостояние. Гарантирована скатка. Получаются проплешины на коже, которые не защищают тебя от ультрафиолетового излучения. Следующий вопрос был о солнцезащитных спреях. Спреи не создают надежного покрытия на твоей коже. И если ты используешь его на теле, то убедись, пройдись несколько раз по одному участку. А если ты хочешь его использовать на лицо, то тогда нанеси сначала на руку и потом уже хорошенько вотри в кожу. Только так ты сможешь действительно добиться того уровня спрея, который написан на тюбике. Не рекомендуется распылять в лицо. Следующий Творюга. Следующий вопрос. Сколько же нужно использовать солнцезащитного крема и повторно наносить столько же? В идеале нужно наносить пол чайной ложки на лицо и шею. И повторно столько же. Но мы-то с вами реалисты. И, конечно, когда ты не на улице, то не нужно повторять и наносить такое же количество. Однако, если ты на улице и даже пасмурная погода, то, конечно, следует повторить. Следующее средство, которое мне нравится – Le roche -Posay. У нее действительно есть фильтр, который поглощает длинные волны солнечного излучения. Опять же, это волны, которые проникают глубоко в кожу, создают свободные эрудикалы, разрушают наши ДНК, липиды, способствуют преждевременному старению. Средство достаточно комфортное и нежирное на лице. Следующее средство – Иоцерин. Ты можешь заказать его на iHerb или найти в e-аптеке. Стоит примерно 1500 рублей. Это полностью химический солнцезащитный крем. Очень увлажняет, не выглядит как пленка или жирным. В дополнение к химическим ингредиентам, есть и другие полезные ингредиенты в этом составе. Например, корень солодки, противовоспалительное средство, антиоксидант может помочь при покраснении. В нем также есть натрия аскорбиофосфат. Это витамин С, сильнейший антиоксидант. В одном небольшом исследовании был выявлен как полезный ингредиент для кожи, склонной к акне. Так что тебе это может понравиться, подходит под базу для макияжа. Ребята, призываю вас переворачивать и изучать ингредиенты. Проводить, конечно, нужно свои исследования кожи. Какой же из этих солнцезащитных кремов лучше для тебя? А если у тебя есть рекомендации по кремам с SPF защитой поделись, пожалуйста, с нами, чтобы мы все об этом знали. Помни, СПФ это твоя лучшая подруга, профилактика всегда проще лечения. Такие проблемы, как гиперпигментация, чрезмерное рубцевание, разрушение коагена, можно предотвратить, используя SPF-крем. И также необходимо защищать кожу губ. Поэтому предлагаю тебе посмотреть видео про бальзамы для губ. Ну а мы увидимся с тобой в следующем ролике. Пока!